Все еще мучаешься и не знаешь, как подобрать нужную сенсу? О, как я тебя понимаю, мужик, я и сам потратил на это большое количество времени. И сегодня все здесь присутствующие узнают, как правильно настроить чувствительность под себя, как лучше всего контролить отдачу, да и вообще, кто такой гироскоп. Здарова, мужские мужчины! Продолжаем бесплатный, а главное полезный курс адаптации и улучшения своих профессиональных навыков в колдушке. Откровенно говоря, я уже делал материал про настройку сенсы и вышел он почти что год назад. А за этот год у меня много чего поменялось в геймплее, да и колда преобразилась, так сказать. Давайте я дам вам еще одну затравочку. Сегодня, помимо настроек чувствительности в сетевой игре, я затрону и любимую многими королевскую битву, так что ни в коем случае не переключайтесь. А еще вас ждет охренительный подгон от киберспортивной организации Destroyers. Прямо сейчас идет регистрация на сочный турнир с внушительным денежным призом. Если ты отец отцов и чувствуешь в себе силы рвать лица, так чего же ты ждешь вперед регистрироваться? А если ты немножко поскромнее, то залетай на YouTube канал и смотри в прямом эфире, как дядь Делают жару. Набирайся опыта и принимай участие в следующих ивентах. Самое крутое, что Destroyers с партнерами специально для своих зрителей конкурс организовали с крутыми подарками. Поэтому не забудь еще и на группу ВКонтакте подписаться. Там увидишь тот самый пост с движа движем. Да и вообще там появляется самая актуальная информация о будущих зарубах и победителях. Также Destroyers и в клан людей набирают, в котором плюшки за актив полагаются. Тут уже сам бог велел к ним залететь. Это поистине одна из самых крутых организаций в СНГ по нашей любимой игре. Поэтому, мужик, вливайся в отечественный киберспорт правильно. Дестройер тебе в этом помогут. Ссылка в описании. Итак, господа, не спешите врываться и крутить ползунки с настройками. Это мы еще успеем сделать. Сначала нам нужно правильно настроить фов. Если говорить проще, то это поле зрения или же угол обзора. Чтобы его найти, нам нужно залететь в базовые настройки настройки сетевой игры, после этого листаем вниз пока не найдем пункт поля обзора камеры. Давайте я вам дам пару рекомендаций как его подобрать для сетевой игры. Сейчас перед вами скриншоты самого минимального значения FOV и максимального. Разница конечно же на лицо. многие могут подумать что лучше всего выставлять максимальное значение, чтобы видеть как можно больше. Но тут не все просто, если вы счастливый обладатель сотика и ваша диаграмма экрана например 6 дюймов, как у меня на айфоне XR, то такое решение поставит вас в затруднительное положение, так как читаемость дальних объектов и в том числе врагов будет мягко говоря не очень. Спору нет, если у вас планшет, можете смело выкручивать на всю, там диагональ позволит не напрягать так сильно глазки. Для мобил же важно подобрать комфортное значение, при котором у вас и враги будут нормально читаться на средней и дальней дистанции, да и обзор будет в целом на нормальной. Поэтому я выбрал среднее значение, которое само собой лучше минимального, да и лучше максимального по чтению игры на дальних расстояниях. Фов напрямую влияет на вашу сенсу. Вы даже можете провести эксперимент. Оставьте свою прежнюю сенсу, поставьте минимальный угол обзора и сыграйте один матч. Потом зайдите и поставьте максимальный фов и также сыграйте один матч. Вы удивитесь, насколько будет отличаться чувствительность, хотя мы ее не трогали вообще вообще. Поэтому перед началом настройки сенсы выберите комфортное значение ФОВ для сетевой игры. Про угол обзора королевской битвы мы поговорим чуть позже. Теперь залетаем в настройки сенсы. Помните, мужики, что я налаживаю чувствительность с учетом того, что позже и гироскоп подрублю. Итак, у нас есть разделы чувствительность камеры, чувствительность стрельбы и чувствительность гироскопа. Давайте обо всем по порядку. Режим вращения рекомендую ставить фиксированным, хотя можете поиграться с ползунком ускорения. Ну а переключатель чувствительности лично у меня ничего не решает, так как сенса выставлена по-особенному. Ну а теперь, собственно, залетаем в пункт чувствительность камеры. Этот раздел отвечает только за ваши действия с оружием без ведения огня. То есть, сейчас мы настраиваем чувствительность, когда мы не стреляем. В своем прошлом материале про сенсу я уже говорил, что стандартную чувствительность нужно настроить таким образом, чтобы вы смогли за одно движение развернуться на 180 градусов. Вас не должно перекручивать, вы не должны делать слишком большие движения, все должно быть легко и непринужденно. Обязательно отталкивайтесь от своих габаритов мобилы. Мои настройки не нужно брать, так как длина пальцев у нас по-любому разная. Чуть не забыл добавить, ничего страшного, если вы с первого раза не попадете в нужные значения и их со временем подправите, потому что только вы будете знать, каких э, параметров вам не хватает. Моя же сенсация максимально простая, и я чуть позже объясню почему. Теперь взглянем сразу на несколько параметров, такие как чувствительность прицеливания, чувствительность тактического прицела, а также чувствительность трехкратного и четырехкратного прицела. Данные параметры я выставил идентичными, потому что лучше привыкнуть к одной сенсе от мушки и от всяких навесных прицелов. Прицелы с повышенной кратностью сюда мы не будем брать. Данное значение я получил очень просто. На полигоне берите любой автомат или ппшку, заходите в мушку и водите от мишени к мишени, пока не почувствуете свое значение. Аналогичным способом настраиваем чувствительность снайперского прицела, только следует помнить, что значение нужно снизить, так как это снайпушка с нехилым зумированием. Нам не нужно, чтобы прицел улетал или дергался на дистанции. Напомню, что это была настройка чувствительности камеры. Теперь спускаемся вниз и настраиваем чувствительность стрельбы. И этот раздел отвечает за сенсу, когда мы введем огонь вы уже успели заметить, что настройки идентичны тем, которые были в чувствительности камеры. Я так сделал все не случайно. Я считаю, что лучше всего выставить схожие параметры у данных разделов, чтобы не было резкого перехода в сенсе. К тому же мы помним, что у нас еще остался гироскоп. Гироскоп это такое устройство, которое реагирует на изменение углов в пространстве. Чтобы включить данное чудо, нужно зайти в пункт базовые, настройки C и прокрутить вниз до пункта гироскоп. Можно еще выбрать, чтобы он работал только в режиме прицеливания, но я рекомендую играть с full гира, так как от бедра мы тоже стреляем. Залетаем обратно в параметры чувствительности и ищем пункт гироскоп. В принципе, алгоритм настройки такой же, как и у обычной сенсы, только вам не нужно водить пальцами, просто крутите телефон вправо и влево. Возьмите какую-нибудь пушку и попробуйте законтролить ей спрей. Важно помнить, что лучше всего настроить гироскоп так, чтобы при наклоне вашего сотика вниз вы с легкостью могли погасить вертикальную отдачу когда все подберете более-менее на глаз залетайте в тренировку к искусственному интеллекту ну или же сразу в обычную сетевуху на какой-нибудь шипмент и уже там точнее добиваете значение комфортное для вас гироскоп хорош тем что с помощью него как я уже и сказал можно профитно контролить отдачу а также наводиться или доводиться до противника главное с гироскопом не переборщить теперь давайте быстро взглянем на сенсу в королевской битве. Начнем с фов. тут я тоже выбрал усредненные значения, ошибка большие, не вариант ставить. Не могу сказать, что я прям мега игрок в батл рояль, но сам сам а чем на смене бывает чилю, если ты знаешь что это такое и у тебя свело олд скулы, передавай ему привет в комментах, я ему обязательно все покажу. Так вот, сенса у меня в кб намного больше, чем в сетевой игре, напомню, сейчас трендово играть от бедра, поэтому по сути вам нужно найти комфортную чувствительность от третьего лица, ну а дальше все делайте по образу и подобию. Также включаем гироскоп в КБ через базовые настройки и листаем вниз. Значение гироскопа у меня здесь также намного больше, чем в сетевой игре, кроме сенсы снайперского прицела, а также 6- и 8-кратного прицела. Дело в том, что если установить большие значения, то стрелять на дистанции будет очень проблематично, так как ваш прицел будет неистово трястись, поэтому достаточно установить лайтовые значения, чтобы просто доводиться до противника. Вообще гироскоп это очень крутая штука. Если вы им овладеете, то почувствуете, как раза в два начали лучше играть. Многие почему-то на него забивают, я в том числе когда-то, а это зря. Так как нужно по максимуму стараться использовать весь потенциал настроек и фич в игре. Даже не важно во сколько пальцев вы играете, подключите гироскоп и ваша игра станет намного лучше. Вы уже успели заметить, что небольшой хендкам я сегодня показал, это я к чему. Если нужно киноматику про раскладку и как играть в 3, 4 или 5 пальцев, то напишите в комментариях. Давай скорей! Мне определенно есть что вам рассказать, к слову, сенса это индивидуальный параметр, поэтому мужики, настраивайте все под себя, не нужно копировать. Держите просто в голове алгоритм и фигачьте. Как настроите, идите тренить стрельбу. В киноматериале по подсказке сверху я рассказал, как это сделать, так что если кто не видел, переходите и чекайте. Ну и кулакич зашибайте, чтоб все было красиво и... Подпишись на канал, если ты вдруг это смотришь без подписочки. Ну, зачем ты это делаешь? Тут все свои, никто никого не обидит. Ладно, я угнал-погнал, жму руку, с тобой был Огненский.